Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот по стригу. Сегодня у нас на обзоре снова Мозер. Машинка уже не новая, ей уже года два, наверное, выпущена на 2018 году. Но, тем не менее, в России все еще не очень распространена, ну, в том числе и из-за дефицита. ее привозит довольно мало. Сегодня на обзоре у нас Мозер Genio Pro Fading Edition. До этого давненько уже у нас была просто Genio Pro отличия у машинок есть, они в общем-то не принципиальные но тем не менее есть небольшие отличия ну хорошо, давайте посмотрим, что же у нас сегодня в руки наши попало для начала, как всегда, упаковка упаковка стандартная для Мозер. снаружи у нас нарисована машинка рассказано про комплектацию что здесь у нас два сменных аккумулятора Новый высокоточный фейдинговый нож от 0,5 до 2 мм. Ну и сзади немножко поподробнее расписана комплектация, хотя не точно расписана. И а, какие-то основные характеристики перечислены на нескольких языках, в том числе на русском языке. А, с торца, как всегда, у нас указаны основные такие преимущества, которые... Считает необходимым выделить у нас Mozer это нож для фейдинга с регулировкой длины среза от 0,5 до 2. То, что он быстросменный. То, что у нас целых два аккумулятора каждый на 105 минут работы. Это обороты. 5750 и что имеется систему поддержания оборотов ну это круто, у тех же валовских машинок, барберских, этого ни хрена до сих пор нет, хорошо, давайте распакуем и посмотрим, что же у нас внутри, упаковка стандартная для машинок последних серий внутри у нас макулатура инструкцию советую почитать возможно откройте для себя что-то, что не услышали в моем обзоре, в комплекте у нас конечно же сама машинка ножом в комплекте у нас зарядная сетевая подставка два аккумулятора масло кисточка для чистки и насадки насадки в общем то стандартные для мозы но здесь есть такой вот момент Некоторая путаница. В комплекте с машинкой идет 6 насадок. 1,5, 3, 4,5, 6, 9 и 12 мм. Но на коробке на самой сзади было нарисовано всего 4 насадки. В инструкции пишется, что насадки идут в комплекте 3, 6, 9, 12 мм. На сайте, на немецком, если зайти официальный сайт Moser на немецком языке, то там указано, что идут 4 насадки, но с размерами 1,5-3-4,5-6 мм. То есть, по факту комплектация отличается от любых описаний, что на коробке, что на сайте, но, слава богу, отличается в лучшую сторону. Но сколько это продлится неизвестно, поэтому при покупке уточняйте все-таки, что же идет в комплекте, какие насадки, потому что Moser в любой момент может изменить комплектацию, либо убрать большие насадки, ну как большие девятку и двенашку, которые в общем-то нужны ну либо еще что-то поменять, но будем надеяться, что полтора 45 четыре с половиной останутся навсегда, потому что машинка позиционируется как машинка для фейда. Хорошо. Про насадки поговорили. Насадки, в общем-то, такие же, как всегда и были у Мозер из качественного BS пластика. Они все кругленькие, нигде не цепляются, не царапаются, как дешманские китайские насадки. Они у нас просто сажаются в натяг, никаких защелок ничего нет. Всё по старому как всегда было у мозга ничего не изменилось да в общем то наверное и не надо ничего не хорошо комплектацию мы с вами обсудили давайте теперь поговорим более предметно о самой машинке такая вот замечательная машиночка положим ее на коробку просто чтобы было поближе к камере получше видно Итак, машинка по сравнению с обычным Genio Pro, не Fading Edition, который, а который просто Genio Pro, изменился цвет. То есть, главное внешнее отличие – это цвет корпуса. Genio Pro коричневый, Genio Pro Fading Edition у нас черный с такой вот белой краской в полосочку. Да? Ну, про цвет ничего сказать не могу, кому-то он понравится, кому-то нет. Мне более симпатичен был коричневый цвет. Я вообще не люблю черные вещи, как-то это все довольно скучно. Но, тем не менее, эргономика абсолютно такая же, как у обычного Genius Pro. Очень удобная, отлично лежит в руке, гораздо лучше, чем было у старого Genius Plus, про который давно уже пора забыть. Ну, в руке лежит хорошо, удобно, баланс отличный все прекрасно. Нож. Нож на этой машинке впервые у нас появился такой фейдинговый нож. Отличие от стандартного мозеровского ножа, то что они немножко сточили ему профиль, то есть это в общем-то тот же самый мозер Magic Blade, который у них уже 100 лет существует, просто они его папки сали немножко, чтобы вот эта вот линия стала более длинной, чтобы нож стал более тонким, не 0,7, а 0,5 мм. Ну и за счет этого им должно быть удобнее делать фейды. Насколько это так, ну я думаю, люди, которые уже попробовали в работе именно его, вам подскажут. На мой взгляд, да, нож отличается, не сказать, чтобы феноменально, но тем не менее профиль другой у него. Должны немножко измениться его повадки. Также есть у нас регулировка, как на всех Мозерах. Она расположена в задней части ножа. То есть такой бегунок на 5 позиций от 0,5 до, мм, до 2 мм. Ширина ножа 46 мм, поэтому подходит сюда не только Мозеровские насадки, но и Остер и отряда других машинок. Нож быстро съемный, Здесь закрытая конструкция примерно так же, как у... Мозерли про машинки, ну насколько это хорошо, мне сложно судить. С одной стороны волосы туда меньше попадают, с другой стороны если они туда попали, выковырять их сложнее, чем на ноже у Genio про обычно, где здесь открытая конструкция, поэтому легко все выметается. Ножи хорошего качества, это хорошая мозеровская сталь, это не валовские ножи, которые тупятся довольно быстро и часто вообще кривые приходят с завода. Поэтому ну, есть надежда, что этот нож проходит не год, а лет пять. В отличие от, допустим, Wall Magic Clip. Дальше. Что еще нужно рассказать? Вторая по важности деталь в машинке после ножа – это, конечно же, мотор. Мотор здесь стоит достаточно мощный. 4,5 Вт, 5750 оборотов. Роторный тихий. Вибрации у этой машинки... Довольно небольшие, конечно же, выше, чем у Genio Pro, который не фейдинг, а который коричневый, поскольку добавили оборотов. Но, тем не менее, вибрации значительно меньше, чем у тех же валовских машинок, допустим. Дальше, что необходимо отметить. Машинка эта не работает от шнура, она работает только от аккумуляторов. Но таких аккумуляторов здесь два. Соответственно, если у вас аккумулятор сел вы его просто втыкаете в зарядную станцию и пока он заряжается, вы берете второй аккумулятор уже заряженный втыкаете в машинку и продолжаете работать причем, работает от аккумулятора 105 минут а заряжается аккумулятор полностью, всего за 80 минут то есть пока вы одним аккумулятором работаете второй у вас Полностью зарядился, постоял, отдохнул, остыл и готов к работе. При этом вы помните же, что мы работаем машинкой не непрерывно, а там, грубо говоря, 5 минут поработали, и потом она полчаса у нас простаивает. Получается, что вот этих 105 минут одного аккумулятора вам, скорее всего, будет хватать больше, чем на смену, даже при относительно плотной записи. Но если он разрядился, у вас всегда есть второй аккумулятор, который полностью заряжен. Индикация. Индикация расположена непосредственно на аккумуляторе. На самой машинке, да, вот аккумулятор выдернуть, никаких лампочек, ничего нет, потому что они, в общем-то, самой машинке и не нужны. Индикация расположена у нас на аккумуляторе. Если аккумулятор у нас имеет заряд, при работе он у нас зеленый. Если аккумулятор уже разрядился, пора поставить его на станцию, он у нас загорится красным. И на зарядной станции наоборот. Пока у нас горит красный огонек, значит он еще заряжается. Как только загорелся зеленый, значит все, он полностью зарядился, готов к работе. Сразу же выдергивать его с зарядки не обязательно, он может стоять там дальше, храниться. Ничего страшного, с ним от этого не случится. Аккумуляторы здесь используются литий-ионные, поэтому в принципе в теории его можно подзаряжать в любой момент. Допустим, там, не знаю, вы работаете на два салона, и станция зарядного стоит в одном салоне, а во второй вы бегаете только с машинкой можно на всякий случай в конце смены зарядить оба до упора аккумулятора и взять их с собой во второй салон, там поработать. Хорошо, аккумуляторы емкие, долговечные, все с ними отлично. Индикация довольно удобная, читаемая. Красные, зеленые огоньки вы не спутаете. А вес машинки порядка 280 граммов с ножом с аккумулятором, это в общем-то стандартный вес, все профессиональные машинки такого класса, с мотором такой мощности, весят примерно там 260-290 граммов, ну, исключая всяческие извращения с металлическими корпусами, которые весят больше 300 граммов, но это отдельная песня, ну хороший пон, дороже денег, кто-то хочет страдать, пускай страдает и работает тяжелой машинкой хорошо все рассказали, вроде бы нечего добавить. Давайте попробуем резюмировать. Машинка хорошая, возможно, даже отличная. Это новый мозоровский продукт, где они постепенно эволюционируют, становятся все лучше. Хотя, казалось бы, уже и некуда. Здесь стоит у нас мощный мотор, здесь у нас стоят емкие аккумуляторы, которые к тому же целых два и которые можно подзаезжать в процессе работы. Я бы поставил этой машинке отметку отлично за нож, за аккумуляторы, за мотор. Она подойдет у нас как для фейда, так и для снятия массы. Причем она подойдет как и для мастеров, которые работают с мужчинами совсем чуть-чуть, так и тех, кто работает на потоке по полной, поскольку ну, система с двумя аккумуляторами позволяет работать непрерывно, не переживая о заряде. Ценник в общем-то не сказать, что какой-то заоблачный она немножко дороже большинства других машинок Moser, но не фатально, примерно там, на 20% дороже, чем ну, классический Chrome Style да, и примерно на уровне остальных новых машинок Moser. К покупке я ее могу смело рекомендовать со всех сторон эргономика, шумность мощность, нож все здесь отлично если вдруг я что-то забыл рассказать про эту машинку не стесняйтесь спрашивать в комментариях